Добрый день, меня зовут Огнев Алексей, я SEO проекта DigiU. DigiU – это экосистема финансирования и разработки проектов в области искусственного интеллекта. Мы состоим из технологической компании и венчурного фонда. Технологическая компания DGU занимается собственными разработками в сфере искусственного интеллекта и владеет ключевой разработкой – DMP-платформой. Венчурный фонд инвестирует в команды, технологии и стартапы в области искусственного интеллекта и дополняет объем данных технологической компании. Всем привет! Меня зовут Александр И. Я являюсь э, директором по стратегическому развитию проекта DGU. Я занимаюсь стратегическим планированием, нахожу возможности для развития проекта, создаю ключевые договоренности с внешними контрагентами. Моя ключевая задача – это сделать так, чтобы все части проекта DGU – технологическая компания, венчурный фонд, сообщество пользователей, сообщество партнеров – смотрели и двигались в одном направлении. Идея проекта DGU возникла на стыке мечты о цифровой копии личности человека и технологической возможности ее реализации, которая появилась в настоящий момент. Благодаря уровню технологий в мире и той команде, которую нам удалось собрать в проекте. Здравствуйте, меня зовут Повар Борис, мне 31 год, и в проекте DGU я директор по информационным технологиям, или еще говорят IT-директор. Я закрываю следующие вопросы. Я создаю сервисы для команды и для пользователей проекта то есть информационные сервисы. И э, моя роль – креативность, то есть я нахожу новые идеи э, и ищу способы их применения внутри нашего проекта. Добрый день, меня зовут Зиненко Сергей, мне 39 лет, и я серийный предприниматель. В проекте DJU моя роль по умному называется CBDO. Chief Business Development Officer. Если по-простому, то это человек, который делает так, чтобы проект зарабатывал деньги обычным рыночным способом. Соответственно, здесь каждый день, иногда и 24 на 7, я делаю следующие вещи. Участвую в разработке стратегии реализации проекта. Создаю структуру организации. Нанимаю людей. Нахожу подрядчиков, партнеров и заказчиков для проекта. Структурирую юридические транзакции, которые сейчас проходят в проекте и которых уже даже на текущей степени уже очень и очень много. А также систематизирую бизнес-процессы, подбираю команды под конкретные проекты и помогаю командам достигать результата. Хотелось бы подробнее рассказать о тех задачах, которые я решаю в проекте DJO. Первая, самая большая задача, которая затрагивает всех пользователей — это наш личный кабинет инвестора. Я курирую его непрерывную разработку, тестирование нового функционала и поддержку пользователей этого кабинета. Также большой второй пласт задач, связанных с безопасностью именно данных, хранение данных, резервное копирование данных. И еще это инфраструктура. Инфраструктура, то есть физическое хранение данных, наши сервера, все наши сервисы, которые там внешне мы используем для работы. Все, что касается оплаты, все, что касается непрерывной работы этих сервисов. Также сейчас я занимаюсь разработкой механики геймификации для того, чтобы увеличить вовлеченность людей в проект DGU. Добрый день, меня зовут Петр, я технический директор проекта DGU. Моя роль в проекте – это руководство технической командой по созданию платформы DMP. Платформа DMP – это платформа, занимающаяся обработкой, хранением и сбором больших данных и моделей машинного обучения для работы с ними. Основная идея проекта – это доступность и польза технологий искусственного интеллекта не только для крупнейших корпораций и государственных структур, а в первую очередь для обычных людей. Искусственный интеллект простыми словами – это программа, способная к ограниченному обобщению. На взгляд стороннего наблюдателя такая программа способна анализировать, делать выводы и генерировать новые данные из уже имеющихся, то есть имитировать человеческое поведение. У нас уже есть технология компьютерного зрения, технология генерации речи. Это сопоставимо со зрением и со способностью человека разговаривать. И таким образом мы оцифровываем шаг за шагом жизнедеятельность человека, каждую сферу жизни, развивая, приобретая проекты как венчурный фонд, разрабатывая самостоятельно и глобально мы создаем цифровую копию личности человека. Это наша стратегия. В ближайшие 10-20 лет с учетом бурного развития технологий искусственного интеллекта мы обнаружим массовую замену ручного труда во множестве профессий роботизированным искусственным интеллектом. Уже сейчас мы можем наблюдать этот процесс в таких профессиях, как оператор колл-центра и кассир-операционист банка. А в ближайшие месяцы или годы мы заметим замену таксистов автоматизированными роботизированными системами. На горизонте нескольких лет мы обнаружим автоматизированных, роботизированных музыкантов, композиторов, гейм-дизайнеров и множество других профессий. Проект DGU позволяет погрузиться в технологию искусственного интеллекта и понять процессы, которые происходят в мире прямо сейчас.